Так, ребят, всем привет, на связи Виктор Бондолет, я являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через интернет, по масштабированию, по созданию автоворонок, по продвижению вообще бизнеса через социальные сети. И в этом видео я хочу поговорить о черной дыре в MLM бизнесе, с которым сталкиваются практически все предприниматели сетевого бизнеса. Развиваясь ну, определенное количество времени Новички возможно с ними, с ними не встречались И им повезло, если они будут смотреть это видео Так как я предостерегу уже на начальных этапах Как необходимо развиваться правильно а Именно самое опасное, что, с чем можно столкнуться Развиваясь в сетевом бизнесе, в любом бизнесе Интернет-бизнесе, в интернет-маркетинге Это информационный перегруз и это самое опасное, да, то есть это вот такая трясина, это такая, такое болото, с чем может вообще предприниматель столкнуться. Если меня смотрят те люди, которые зарабатывают уже вполне приличные деньги, 5, 6, 7-значные чеки, то, скорее всего, вы будете махать головой, вспоминая, либо ностальгируя, так сказать, вспоминая те лихие времена когда вы сталкивались с этим моментом и сегодня именно здесь и сейчас я хочу вам рассказать то как не попасть в эту черную дуру и я подготовил несколько советов о том как избежать информационного перегруза и как поставить ваш успех на совершенно новую траекторию Итак, ребят, ребят Извиняюсь. Четыре простых шага, чтобы избежать этой черной дыры. Первый шаг, который я рекомендую изучить, внедрить и понять это, я так его называю, не будьте медиком, если вам не нравится кровь, либо вы там падаете в обморок от крови. Выберите маркетинговую стратегию стратегию продвижения вашего бизнеса в соответствии с вашими интересами и сильными стор сторонами. Не пытайтесь освоить стратегию, если это не естественно для вас. И если вы любите, например, писать, загляните в блоги э, или статьи по маркетингу. Если вы любите записывать видео на камеру, тогда Загляните глубже и начните изучать видеомаркетинг, и это сейчас очень сильный инструмент, благодаря которому... <coughs> Извините, благодаря которому можно привлекать бесконечный поток кандидатов в ваш бизнес. И если вы любите работать в социальных сетях, тогда изучите ВКонтакте, изучите Facebook, Одноклассники, но определитесь чем-то одним, что вам ближе по душе, какая социальная сеть, и изучите это все подробно. Так, ребят, если, э, но я хочу предостеречь: только не попадайтесь, только не попадайтесь на всякие блестящие штучки, которые являются самыми горячими, например, стратегиями. Начните с одной стратегии, которая <coughs> соответствует сильнейшим вашим сторонам и интересам. Так или иначе, ребят, если вы пытаетесь найти правильную маркетинговую стратегию, я вас приглашаю. На свой бесплатный онлайн тренинг, который пройдет 15 декабря Вы можете зарегистрироваться либо после этого видео в посте, который будет отредактирован с этим видео по ссылке Либо под э, вот этим видео на моей личной странице, в моем профиле есть анонс да, То есть сделан репост моей группы по, с моим приглашением на этот бесплатный онлайн тренинг Можете записаться и э, с удовольствием поучаствовать Второй совет, который я вам хочу дать, это будьте губкой. Будьте губкой. Так, так же, как и губка погружается в воду до мытья автомобиля, погрузитесь в выбранную вами стратегию. Погрузитесь в выбранную вами стратегию и впитайте все обучение, видео, тренинги, продукты, коучинг, конечно, если вы можете это себе позволить. Если вы можете получить, например, коуч-сессию один на один с каким-нибудь ментором, либо гуру, либо с каким-то экспертом, тогда я вам настоятельно рекомендую этим воспользоваться, потому что это самая наилучшая стратегия. Вам просто этот наставник скажет, куда точно вам нужно смотреть и чем сейчас актуально заниматься и как правильно стартовать либо продолжать масштабировать свой бизнес. Вы должны освоить эту стратегию. Да, есть определенные теории, есть определенные книги, есть определенные <coughs> исследования, которые говорят, что вам необходимо якобы потратить 10 тысяч часов в изучении и в практике той теме, в которой вы хотите стать экспертом. Но что я думаю, например, вам достаточно вполне 3-6 месяцев для того, чтобы спокойно в этой теме как рыба плавать. Для того, чтобы уже начинать получать первые успехи в этом. И тем самым оно уже станет вашим вторым именем, да, то есть вот она настолько станет вашей темой, впитана вами, что вы будете легко с ней справляться и будете жить этой темой. Это будет ваша вторая такая натура. Поэтому я думаю, что 3 6 месяцев будет вполне достаточно, прежде чем переходить к изучению новой стратегии, да, за 3-6 месяцев вы... Конечно, не полностью, там не до мельчайших подробностях освоите ту либо иную стратегию, но вы уже должны будете увидеть какой-то успех, применяя эту стратегию. Дальше, третий совет. Привет, Андрей Ростов. Привет, Андрей. Далее, что третий совет, который я могу, хочу с вами поделиться, он называется «Учись, делай, учи». Ребят, учитесь, будьте губкой, делайте, то есть внедряйте. И это вот на самом деле самый пренебрегаемый шаг в этом процессе. Вы должны на самом деле взять то, что узнаете, и начать применять. Начинать применять и, как сказала, например, Хелен Келлер, один из авторов, идеи бездействия вообще бесполезны, на самом деле. И идеи, процесс обучения, стратегии никчемны без принятия решений и без принятия определенных действий. Потому что делать это часть уравнения, без которого как бы, ваши стратегии не будут жить никогда. И ваши действия никогда не будут приносить результаты, если вы не делаете действия, просто учитесь. Вот, казалось бы, сейчас я еще обучусь, вот еще я схожу на... На один вебинар, вот еще на один тренинг. О, я тут еще рекламку увидел. О, да, да, я это тоже хочу обучать, изучить. И, и, и ко всему прочему ничего не изучаете, ничего не внедряете, тем самым не получаете результат. Как только вы начнете делать действия, вы увидите успех. И и, и это просто не оговаривается. И тем самым, когда вы начнете учиться действия получать результат учите этому других не застревайте в словах своих до да, которые вот я уже провел более 200 консультаций с предпринимателями сетевого бизнеса провел определенную кучу группы тренинги двухнедельные и я часто встречаю от своих коллег от своих клиентов и партнеров такое высказывание чему я могу научить кто и такой чтобы учить кого-то другого верите или нет если вы используя какую-нибудь новую маркетинговую стратегию научитесь например привлекать одного кандидата в день это означает то что вы делаете больше чем 97 процентов предпринимателей сетевого бизнеса и учите этому других но вы сможете это сделать только после того, как вы изучите эту стратегию, внедрите на практике и получите результат. Или иначе это никак просто-напросто не получится у вас. Итак, ребят, и последняя четвертая стратегия, я ее называю следующим образом. Вымойте, промойте и повторите. После того, как вы пройдете через все шаги 1 и 3, да, то есть вот 1 и 3 совета, вам необходимо вымыть, промыть и повторить. Я хочу сказать, чтобы вы не отказывались от стратегии номер один, когда начинаете осваивать стратегию номер 2. Вы должны ее использовать, стратегию номер один и довести ее до такого автоматизма, то есть стать настолько профессиональным в этом направлении, что вы уже не будете тратить столько времени на нее внедрение, как тратили, например, неделю, месяц, либо полгода тому назад. <coughs> То есть вот представьте, когда вот, например, вы э, вспомните, когда вы делали что-то в первый раз, например, в какой-нибудь сервисе работали, либо записывали обрабатывали видео, не знаю, хоть что-нибудь то для вас, для вас это занимало огромное количество времени, да, то есть просто огромнейшее, вы, казалось бы, когда это закончится, когда я уже это освою, но когда вы это освоите, да, то есть ос осваиваете, то на эти вещи у вас, например, начинают уходить 5 минут, 10 минут, 15 минут, потому что вы это уже быстро щелкаете, как семечки. И тем самым, вот, э -э -э, я имею в виду, освойте стратегию номер один до посинения, чтобы это стало вашим вторым именем, вы прям не задумались, как это делать. И когда у вас уже начинает уходить меньше времени, меньше времени на стратегию номер один, начинайте изучать стратегию номер два, и вот этот промежуток времени, который освободился, полностью вовлечь, вовлечься на изучение стратегии номер два. Да, то есть, и после того, как это, и знаете, ребят, вот многие думают, блин, ну это же, наверное, долго, но... Ну, как я и сказал, 3-6 месяцев. Это на самом деле недолго. Люди ходят, предпринимают сетевого бизнеса, ходят без результата десятилетиями. А 10 лет в одной компании они прям болеют такие зазомбированные своей сетевой компании, как будто она самая лучшая. На самом деле вы должны относиться к, сетеву, к сетевому бизнесу, к сетевой компании как к инструменту и все к этому. Если вам этот инструмент не, приходит, не приносит результат, ну, либо вы глупец, либо я не знаю, вам там, вас там силком... Держит. и поэтому а, 3-6 месяца и вы эксперт в какой-либо маркетинговой стратегии, которая вам будет приносить результат, как и я когда-то. Буквально чуть более полгода назад я глубоко начал осваивать ВКонтакте. И теперь я себя считаю в, отличным, в отличных умениях и очень экспертным в этом теме для того, чтобы обучать людей. Но я даже тогда, когда месяц спустя начал обучаться ВКонтакте, я уже почувствовал мощь этого инструмента и начинал получать результат. Буквально за, э, месяц после того, как я изучил эту стратегию и у меня уже начали появляться результаты я этому начал обучать людей и у меня результаты начали просто масштабироваться просто масштабироваться вот и тем самым ускорить этот вариант невозможно если вы только одновременно не будете изучать и внедрять две стратегии но я этого вам не рекомендую практически не рекомендую потому что опять же вы погрузитесь в информационный перегруз и только если вы уже зарабатываете пятизначный чек и выше, тогда да, скорее всего вы можете несколько стратегий изучать, потому что вы что-то можете делегировать, что-то можете сами быстро уже внедрять, потому что у вас есть опыт и э, результаты. Но если вы зарабатываете меньше пятизначного чека в своем бизнесе, тогда я вам не рекомендую одновременно изучать и внедрять э, несколько стратегий. Вот, ребят, если вам это видео чем-то помогло, если этот пост выше, да, который будет отредактирован, вам чем-то помог, если да, если вам это было полезно, я был бы очень признателен, если бы вы поделились им на своей стене, то есть сделали репост. Итак, ребят, на, на этом все. Это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Ставьте лайк, делайте репост, комментируйте обязательно, я хочу увидеть вашу обратную связь. И до следующих встреч. С вами был Виктор Бондолет. Пока-пока.